Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Сейчас поступает большое количество вопросов. Максим, ну что, пора инвестировать, не пора, вроде бы паника начинается. С американскими банками проблема, с швейцарскими банками проблема. Перекинется дальше. То есть, что делать сейчас, касающийся блока капитала, связанного с инвестированием в рисковые активы, в акции? Первое, что хочется сказать, что я изложу свое мнение, когда имеет смысл инвестировать в акции. Посмотрите, смотрим это на историческом примере. Сегодня у нас будет некий такой интерактив, покажу вам, что происходит и как, почему это носит некий такой временной период временной предел. Второе, хочу предупредить, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, я не призываю никого сейчас что-либо инвестировать или воздержаться от инвестиций. Самая разумная история всегда была, да, это думать над увеличением активного дохода и просто 10-15% своего активного дохода направлять на инвестиции. Но так как на нас большое количество подписанных людей, которые все-таки, несмотря на все мои старания, стремления на данном канале рассказать про долгосрочное инвестирование все-таки стремятся спекулировать. Люди, которые в своих заблуждениях, я уверен, что это заблуждение, потому что мой опыт показывает, что это, как правило, бывает заблуждение, стремятся поймать какую-то уникальную ситуацию, сидят на кэше, ждут, когда непосредственно его можно разместить, то есть нарушая определенные правила, больше посвящено вопросам таймингу. Да? Вы знаете, я не любитель тайминга, я не любитель там, определять какие-то временные промежутки. Но, как я уже говорил, что история у нас не повторяется, история рифмуется. Давайте посмотрим, каким образом себя вели рынки, когда начались проблемы в финансовом секторе. В финансовом секторе Америки. И если посмотреть, то давайте мы посмотрим а, исторически. да, Проведем некие параллели. У нас был... Банк Берстернс, то есть это банк, можете в Википедии, в Википедии прочитать, соответственно, когда возникли проблемы, проблемы возникли 14 марта 2008 года, фирма объявила, что нуждается в срочном финансировании для исполнения обязательств по выплате из-за продолжающегося в стране кредитного кризиса, то есть 14 марта 2008 года у Берстернс было недостаточно ликвидности для того, чтобы осуществить выплаты средств из его Счетов непосредственно начали забирать клиенты. При этом Федеральная резервная система согласилась выдать достаточное финансирование. Но после этой новости акции банка упали на 47%, а 16 марта банк объявил, что принимает предложение покупки JP Morgan Chase. Берстерс не стало, да, как самостоятельного банка, его купил. И очень похоже на то, что происходит непосредственно в Америке сейчас и в Швейцарии. Да, то есть э, UBS э, купил... Но по прошествии полугода, 15, ну, то есть события происходили в середине марта 2008 года, 15 сентября 2008 года Лемон Бразерс подала заявку о защите согласно главы 11 Кодекса США о банкротстве после ухода большинства своих клиентов, то есть и там уже особо никто никого не спасал, да, то есть Lehman Brothers просто ушел с рынком. Соответственно, когда была подана заявка о банкротстве Lehman Brothers, все мировые рынки упали. Почему упали? Вот в этом видео я рассказывал да, про дефолты, каким образом они происходят, то есть как проблемы в финансовой системе начинают постепенно выливаться в реальный сектор экономики. Если посмотреть на то, что происходило с финансовыми рынками, то есть красными графиками, это указаны российские рынки, ММВБ и РТС, в цветовой гамме это указаны американские фондовые рынки, то есть в российских видно более высокую волатильность, в американец менее низкую волатильность, но все равно индекс S p 500 падал там на 45% в абсолюте. Да, отдельные бумаги там складывались достаточно сильно. Итак, что мы здесь наблюдаем? Нам первый интересен период 2008 года, то есть январь, февраль, март. Ситуация с Берстернс. Да, когда у нас произошла, то есть вот у нас март 2008 года, как себя ведут рынки. Рынки, соответственно, подрастают. Почему подрастают рынки? Да, Потому что здесь у нас американские рынки, да, не российские рынки. Они немного снижаются, то есть снижение составляет в пределах, вернее, с октября за полгода рынок падает в пределах 15%. И потом вроде бы Федеральная резервная система выдает достаточное количество денег. Раз. Два. Происходит покупка. JP Morgan, да, то есть он покупает проблемный банк, и временно происходит купирование ситуации. Опять же, предшествовала всей этой истории, да, то есть 2007-2008 года, если вы смотрели фильм «Игра на понижение», о чем говорил Майкл Бьюри, да, он говорит, ребят, неплатежи начинают расти, потому что процентные ставки по ипотеке плавающие, которые зависят от процентной ставки ФРС. Процентная ставка повышается. Соответственно, повышение процентной ставки приведет к тому, что будут неплатежи. По ипотекам, платежи по ипотекам скажутся на цене облигаций, обеспеченных этими ипотеками, да, облигации начнут падать в цене, и у банков будет проблема. Здесь, соответственно, сейчас речь не про ипотечные облигации, да, а в принципе про весь долговой рынок. То есть, что фактически происходило, происходило то, что пирамида в облигациях, даже в высококачественных облигациях, рост процентной ставки и в Америке, и в Европе, соответственно, рост доходности облигаций и падение их в цене, все облигации, трежерис, американские трежерис, самые надежные облигации, по итогам 2022 года упали больше, чем фондовый рынок, то есть падение цен облигаций составило там порядка 35-40% доходило. А банки на балансе хранят эти облигации, соответственно, они падают в цене, и нужен просто стимул, чтобы люди начали забирать деньги из банка, чтобы их что-то напугало. И поэтому, получается, локально купируют очень быстро проблемы. Выделяют деньги, начинают снова печатать, и в принципе видно, что рынок непосредственно стабилизируется, но потом с апреля месяца рынки уходят в пике, и в пике достаточно существенное падение порядка 30% на лето. И к осени, соответственно, достигают минимумов там, минус 40%. Одновременно с этим, что происходит, да, то есть все спасаются, бегут в доллары, сопоставимые, да, то есть рынки падают, начинают сначала расти доллар, немного снижается золото. Но потом начинают, врубают по полный печатный станок, опускают процентные ставки, предоставляют ликвидность. Из-за того, что проблема долга сейчас больше, из-за того, что рынка облигаций сейчас больше, соответственно, и меры, которые принимают регуляторы, могут быть приняты быстрее и в достаточно крупных объемах. И я не исключаю, что мы можем повторить движение на самом деле, которые были в 2007-2008 годах, если говорить по рынкам. Опять же, не зеркально, но очень близко, с учетом того, что... Промежутки будут более короче, то есть это может произойти гораздо быстрее уже к лету. И амплитуда движений будет выше. Почему амплитуда падения и роста будет выше? Потому что тогда было достаточно влить в финансовую систему, просто чтобы купировать да, в 2008 году, 1,2 триллиона долларов. 1,2 триллиона долларов было достаточно ликвидностью для того, чтобы это купировать. Сейчас проблемы... Проблемы, нереализованные убытки от падения там, облигаций, всего облигационного рынка в мире, составляют порядка 8 триллионов долларов, то есть нужно в моменте впрыснуть 4-5 триллионов, просто чтобы стабилизировать ситуацию. Поэтому движение может быть более агрессивное, более сильное сначала в долларе по отношению к корзине мировых валют, затем у нас получается, продолжает, принимает, то есть это некий такой марафон, кто у нас здесь бежит. Сначала доллар бежит, все избавляются от рисковых активов, покупают собирают наличные, затем эстафеты у доллара принимает золото. И золото, соответственно, отскакивает. То есть можно видеть, что золото там с октября месяца начало расти. Соответственно, я ожидаю, что в 2023 году золото может начать двигаться где-то летом. Да? То есть может быть хороший импульс. И импульс этот может составлять порядка 20-30%. Золото может пойти вверх, если не больше. Рынки в этот период будут падать. Но если посмотреть дальнейшее движение с сентября месяца, когда рынки отпадали, на следующие три года золото будет чувствовать себя неплохо. И рынки могут прибавить порядка 50%. Да, ну, то есть, вот российский рынок прибавил там порядка 150%. Все будет рифмоваться, я считаю, да, то есть, это мое мнение. Я не хочу еще раз предупреждать, я не хочу, чтобы вы это расценивали как какой-то прогноз, на основе которого вы должны сейчас там что-то шортить, что-то покупать. Просто, понимая природу движения, нужно понимать, что спасать, нет других механизмов, спасение заключается в двух вещах. Пострадают держатели облигаций. Пострадают акционеры банков, пострадают налогоплательщики. В выгоде окажется, опять-таки, наличная валюта на, на дилетантском уровне. Да, может выиграть золото, ну и драгоценные металлы непосредственно. Могут выиграть сырьевые активы, показав свое определенное движение. Да, просто потому, что спасать будут печатанием. Пока печатанием, расплата, я думаю, будет, опять-таки, если экстраполировать, расплата будет 2000 в 28 наверное, в 27 годах где-то так. Я бы вот так вот определил перспективы года 2023 на основе прошлой истории. Опять же, не, не, не гарантирую, что так оно непосредственно и повторится. Этот сценарий нужно иметь в голове. Как ведут себя активы, я непосредственно пока зал. Ну а каким образом выработать тактику, если вы являетесь инвестором, на территории России, инвестируйте в России. имеете определенные ограничения в рамках инфраструктурных рисков, что делать со своим капиталом, об этом мы поговорим на нашей конференции «Назад в будущее», какую выработать стратегию, какую определить тактику на 2023 год. Приходите на конференцию, покупайте записи конференции, мы будем рады вам дать пошаговый алгоритм, как вести себя в этой непростой ситуации. У меня сегодня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока.